Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре автонабор инструментов от компании Токтул. Код товара по каталогу gbb 3819 Набор состоит из 38 предметов. Особенность данного набора, что здесь представлены головки дюймовые и головки метрические. Набор производится на острове Тайвань. Это профессиональный инструмент, имеет пожизненную гарантию. Поставляется в картоновой упаковке, в вот картоновый ящик. То есть, сверху идет прокладка, которая ложится между крышками, чтобы инструмент не гремел. Тоже тут хорошего качества. Надпись ТУКТУЛ, видите. И начнем с комплектации. Трещотка. Трещотка 1,2 дюйма. Здесь 36 зубцов, она считается силовая. Длина трещотки 265 мм. Рукоятка здесь полностью идет пластиковая. На рукоятках надписи ТОПТУЛ с двух сторон идет. Но тут надпись не Top-Tool идет не краской, а буквы впресованы в пластик сам. Есть. есть также номер по каталогу на металле. По этому номеру вы можете в каталоге Top-Tool найти данную трещотку, если вам нужно будет ее заменить или докупить. Трещотка разборная. Трещоточный механизм сам подается отдельно. Его можно докупить, если вдруг что-то случится с ней трещоткой есть реверс быстрый сброс головки и фиксация на трещотке практически нету люфта практически очень туго прокручивается то есть трещотка видно сразу что профессиональная шарнирный вороток длина 360 мм рукоятка также пластиковая есть номер Механизм, который внутри, сам также можно докупить отдельно. Выкручиваете болт. И также он взаимозаменяемый. Два удлинителя. 250 и 75 мм. Удлинитель 250 мм также служит Т-образным воротком. С помощью переходника адаптера получаем Т-образный вороток. Адаптер вы можете использовать для перехода с квадрата 3,8 дюйма на 1,2 дюйма. Здесь у нас в наборе представлена и трещотка, и шарнирный вороток, и Т-образный вороток. Кардан под вторую для труднодоступных мест. Скреплен он э, заклепками, заклепки черного цвета, хромолибденовая сталь, то есть он идет усиленный. Также номер по каталогу есть. Весь инструмент TopTool имеет свой номер, по которому вы можете найти его в каталоге TopTool. То есть, свидетельство о том, что инструмент у вас оригинальный. И теперь головки. Нижний ряд головок это метрические, верхний ряд это дюймовые размеры головок. Начнем с метрических. Общее количество их здесь 18 штук. 18 штук. Самая маленькая, ну давайте по размерам, 8 идет головка, 10 11, 12, далее 13, 14, 15 головка, 16, 17 мм, 17, 18, 19, 21, 22. 24, 27, 29, 30 и самая большая здесь 32 миллиметра. Вес головки 32 миллиметра составляет 222 грамма. Полностью полированные. Надпись на головках 32 миллиметра, топ-тул и номер по каталогу. И верхний ряд это дюймовые головки. Общее количество их здесь 14 штук. Вес головки, самый большой, дюймовый, составляет 212 грамм. Отличия в наборе, как видите, метрические они идут матовые, матового цвета. Дюймовые идут глянцевые, то есть сверху имеют глянцевое покрытие. По комплектации все. Кейс металлический у набора, рукоятка складная, также из металла, металлические защелки. Вернее, замки запирания. Кейс внутри имеет пластиковую вставку, в которой уже размещен сам инструмент. Надпись Tool внутри имеет вот такая наклейка. -tool". Так, Теперь сам кейс. Вес набора 6,3 кг. Ширина кейса 42 см. Длина 18 см. Высота 5,5 см. Логотип Топтул на верхней крышке. И также вот такая вот вставка металлическая с надписью Топтул с 1981 года. То есть выпускается инструмент. Вот такой вот набор. Рекомендуем к покупке. Подписывайтесь на канал и получайте скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо за просмотр. До свидания.